всем привет я иду сейчас на ужин сейчас покажу что буду кушать на ужин начну свой обзор по ужину с закусок вот смотрите какие тут представлены холодные закуски на ужин мне кажется выбор побольше чем был в обед смотрите тут и рыбные и колбасные и соусы тут различные и баклажаны то есть выбор хороший но не знаю, все ли вкусно или нет. Перейдем на горячее. На горячее у нас, смотрите, вот. Что-то тут овощное. Тушеное, по всей видимости, с курицей. Это морковка. Морковка, не знаю, с капустой, наверное. Тут картофельное пюре. картофель какими-то фрикадельками, что ли. Ну да, фрикадельки вот написано даже. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас мясо. Мясо тоже кусочками овощей с перцем. Выглядит очень аппетитно и пахнет тоже очень вкусно. Ну, тут у нас рис. Тут у нас... Супы и соусы, кстати. Супы и соусы. А, соусы, наверное, даже только. Да, только соусы. Супы, значит, у нас в другой стороне. Так, смотрите. Тут вот запеченные помидоры с перцем. Вот, тут у нас, тут у нас что? Со шпинатом какие-то в общем стрипня какая-то читайте тут написано я не особо по-английски хорошо понимаю вот тут вот у нас макароны соусом так что у нас здесь тут у нас курица так, тут спагетти Тут тоже какая-то, видимо, лапша. Вот это вот я не знаю, что такое. Это, это куриное какие-то вот такие вот резные кинтиклюшки. Здесь у нас получается картофель фри. Рыбка. Смотрите, там курицы жарят при вас. Здесь мясо. Тут овощи на гриле. Вот. И там курица, которая вот при вас готовит повар. Так, что у нас здесь? Тут кибаб. Ну, кстати, ароматы, хочу сказать, очень вкусные. Так, а вот это что у нас? Так что надо прочитать, непонятно. -то тоже со шпинатом. Так, вроде бы по горячим блюдам все, хотя сейчас посмотрим, что здесь. Так, ну здесь у нас кукуруза и также вот какой-то курицы, по всей видимости. Тут также располагаются оливки, я это показывала в обед, со всякими различными солениями. Маринованные огурчики, морковка, перчик остренький, Очень общем, то же самое, как и было на обед. Так, а, сладкое. Смотрите по сладкому, сколько всего, какой разнообразный выбор. Я сегодня уже тут пробовала 5 десертов различных. Мне они очень понравились. Очень вкусные добрый вечер. Очень вкусные. И выглядит аппетитно, и на вкус очень классно. Вот. Так, вот здесь вот мороженое. То есть по желанию можете взять мороженое. Мороженое фисташковое, шоколадное и сливочное. Клубничного нету. Так. Ну, там еще, в принципе, резанные апельсинчики. И тут еще наверное, это лимон. Я так полагаю, это грейпфрут. В общем. Так. Ну, а я сейчас пойду поищу в погодное место. В принципе, его вот здесь много. Много свободных столиков. Возьму себе что-нибудь покушать на ужин. Вот. И вам покажу вот еще забыла вам показать зелень тоже какая есть на ужин выбор мне кажется даже чуть-чуть побольше чем на обед вот такой вот здесь выбор фруктов на ужин В общем, вот так вот я себе положила всякие вкуснятины. Взяла вот такую вот мяско. Это, наверное, курица. Не знаю, на гриле там зажаренная или как. Да уже толком не помню. Взяла себе макароны в сливках и с грибочками. А потом курицу запеченную с картофелем фри. И вот взяла такой вот классический салатик, который я всегда беру помидорки, огурчики, с лучком, зеленью и взяла свои любимые апельсины. Решила я сегодня обойтись на ужин без десертов, потому что туда так наедаться нам же глядя, да и сейчас если наемся, потом тяжело будет чемодан упаковывать. Ну и вот заказала из напитков себе этот спрайт. Естественно, я сейчас вино уже пить не буду потому что мне улетать домой. Перед полетом алкоголь лучше пить не буду. Кстати, что странно, так заметила на ужин. Мало того, что вообще бы официанты здесь не все, далеко не все понимают по-русски. И что закажешь, не знаю, может быть, то, что слишком много народу в отеле. Как. Какие-то растерянные ходят. То есть я попросила элементарно мне спрайги No Ice, то есть у меня холодный, так как бы, ну, принес мне вот напиток овца, он уже половина запрос, то есть у меня уже начал предлагать спину. То есть уже не вспомнил, я ему еще раз в три напомнила, ну, не знаю, в общем, как-то так. Если сравнивать, конечно, по сервису, по обслуживанию, мне в отеле Dream World Resort and Spa сервис нравился гораздо больше там сервис просто, если брать по ну, 5-бальному я бы поставила 6 или даже 7. Я пока об этом сказать не могу. Ну, конечно, приезду домой я там уже более так все детально посмотрю снова. Все, что я записала, все какие видео сняла, и смогу уже непосредственно... Потом изложить свое мнение и сравнить конкретно эти два отеля. Но пока как-то так. Так что буду кушать. Приятного мне аппетита. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч.